Привет всем. Я Алина Крипта. Пока мальчики готовят свой новый выпуск, я расскажу, что происходит нового в мире криптовалют. Биткоин немного поправился после падения до 6 тысяч долларов. Возможно, манипулятор, который уронил его с 20 тысяч долларов, достиг своей цели. Но также есть вероятность, что это замануха для хомячков, и биткоин может упасть еще ниже. Сотрудники Сбербанка использовали рабочие видеокарты для майнинга криптовалют. Глава банка Герман Гриф заявил, что оборудование покупалось с целью развития технологии искусственного интеллекта но что то мне кажется это не так ну, я не могу сказать про сотрудников хотя у нас я знаю что на, у нас много экспериментаторов поэтому наверняка вкладывают я вкладывал, я сейчас не покупаю криптовалюту. Напомним, что в прошлом году сотрудники Сбербанка извинились за то, что создали острый дефицит видеокарт. Самый крупный банк России скупал мощные видеопроцессоры для создания своей лаборатории искусственного интеллекта. Глава комиссии срочной биржевой торговли США Кристофер Джанкарло отметил большой потенциал блокчейна для развития экономического сектора. Он подчеркнул, что данная технология без криптовалют была бы невозможна. Похоже, что все больше Появляется хороших новостей о криптовалюте, и это очень хорошо. Северная Корея может быть причастна к взлому японской криптобиржи Coincheck. Национальное агентство разведки Южной Кореи начало расследование возможной причастности северокорейских хакеров. В ходе взлома были похищены 533 миллиона долларов в токенах NEM. Forbes опубликовал список криптомиллионеров. Девочки, начинаем читать журнал, пока всех нормальных парней не разобрали. На первом месте оказался глава Ripple Крис Ларсон. Его состояние оценивается в 8 миллиардов долларов. На втором месте расположился сооснователь Ethereum Джозеф Лавин, обладающий 5 миллиардами долларов. На третьем месте основатель Binance Чапмен Джао. У него на счетах приблизительно 2 миллиарда долларов. Первые биткоиновые миллиардеры, братья Тайлор и Кэмерон Винклбасс, занимает четвертое место в этой позиции и их состояние составляет 1 миллиард долларов. А Виталий Бутерин числится на 17 месте и его состояние составляет 400-500 миллионов долларов. На несколько позиций выше находится основатель компании Bitfury Виталий Вавилов. Его состояние оценивается в 500-700 миллионов долларов. И напоследок прогнозы будущего. К 2023 году половина жителей земли будут иметь криптовалюты и пользоваться ими. Остальные могут пользоваться ими, потому что у них не будет доступа к интернету или смартфону, заявил Макафи. Мальчики, на этом все. Обязательно ставьте лайки прямо сейчас и внизу под видео пишите, как вам такой формат новостей. И мы увидимся в следующих выпусках. Всем пока!